Добрый день, с вами я Богат. Сегодня на Глопорте я увидел интересный курс, который называется ⁇ Денежное дело ⁇ Автор его ⁇ Светлана Михеева ⁇ Меня этот курс заинтересовал, я решил перейти на сайт. Давайте перейдем вместе с вами на сайт. Посмотрим, что здесь. Как пошагово с нуля заработать. 1500-2000 рублей в день чужими руками. Зовут... Давайте послушаем, что нам говорит Светлана в данном ролике, и потом с вами пройдем анализ, что же из себя представляет данус. Данный... Здравствуйте, меня зовут Светлана, мне 51 год, а значит и пенсия не с горами. Все мы знаем, как живут пенсионеры после выхода на пенсию, поэтому и я задумалась об этом еще год назад. Начала искать способ заработка, который бы мне обеспечил достаточный доход, и чтобы этот способ был без вложений и не отнимал много времени. И мне это удалось, смотрите, сейчас покажу, сколько я заработала нуля после внедрения данного способа. За два месяца тестирование было выведено 86 972 рубля. Вот несколько скриншотов с моих кабинетов платежных систем. Здесь показаны выплаты на банковскую карту, здесь на Киви кошелек, а это на Яндекс деньги. Здесь статистика чистого заработка по дням, от 1000 до 2000 в среднем. Самое приятное, деньги продолжают поступать на полном автомате каждый месяц, без моего участия. Этим методом начинают зарабатывать самые успешные бизнесмены, но не разглашают этой информации. Они только показывают, что надо делать. А как, не говорят. Вот я и решила поделиться с вами, обычными людьми, кто устал уже вкладывать деньги в курсы и искать золотую жилу. Этот курс поможет решить ваши финансовые проблемы и создать пассивный доход в интернете. Но, к сожалению, я смогу помочь только первым – та людям, так как чисто физически я не смогу отвечать на все вопросы большему количеству народов. Что вам нужно сделать прямо сейчас? Сразу под этим видео вы найдете всю полезную информацию об этом курсе. В самом низу. Найдете кнопочку «Получить курс моментально». Кликните на нее и перейдете к оплате. Для того, чтобы оплатить, вам нужно будет написать имя, свой электронный адрес, выбрать способ оплаты и перейти к оплате. И все. И оплачивать. Через неделю вы уже сможете вывести свои первые деньги. Курс работает, он тестировался в течение полугода, поэтому не теряйте времени, делайте себе дополнительный заработок в интернете. Возможно, он станет вашим основным заработком. Я буду вам помогать и гарантирую, данная методика никогда не устареет. И вы получите знания, которые помогут вам исполнить все свои планы и мечты, хотя бы частично. Кликайте по кнопочке, оплачивайте и до встречи на курсе «Денежное дело». Так, вот мы послушали с вами ролик Светланы. Теперь нам стало э, понятно, что это такое, что предлагает нам Светлана. Без сложных схем, без форекса и хайпов, без опыта. Самое главное, без денежных вложений, это еще важнее, без спама и роботов, вот идет прямая связь со Светланой, вы можете прямо написать ей в техподдержку и задать абсолютно любой вопрос, чтобы на него ответить без специальных знаний, но как раз таки, что нужно нам, людям, которые ищут значит, заработать с нуля, без вложений и без специальных знаний. Значит, здесь Светлана рассказывает о себе, кто она и что она, мой заработок, Значит, здесь показаны скрины, и я вам скажу, что они на самом деле реальные, то есть этого заработка может добиться любой и каждый. Для чего, денежное, для чего нужен курс денежное дерево? Здесь, вот вы внимательно все это почитаете, сами посмотрите. Отзывы людей, которые уже прошли данный курс и заработали. Ну и самое главное, поскольку меня все это заинтересовало, интрига есть, да, здесь есть вот такой вот получить курс со скидкой. То есть на самом деле курс стоит 3550 рублей. И только сегодня его можно получить со скидкой. То есть, когда вы заходите на сайт, включается счетчик и у вас идет отсчет. То есть, вы можете купить по данной цене только сегодня, только в течение нескольких часов и получить этот курс. Дальше идут вопросы на ответы, если у вас, у вас есть какие-то вопросы. Но давайте я вам покажу, что же с собой представляет курс. Дальше, что интересно, гарантии здесь есть, но дело не в гарантиях, а дело в том, что меня заинтересовало, я э, посмотрел этот курс и решил его пройти, самое главное. Да? Здесь нам Светлана в очень доступной, в очень удобной форме дает ряд видеоуроков. Да? Вот они, видеоуроки, которые Светлана нам э, предоставляет. Выбор сайта регистратора, партнерки, которых уйма здесь, куча партнерок, вот видите, да? Дальше, что здесь? Генерация ссылок, смайлы, как идет распространение через соцсети, то есть Светлана делится тем тайным, которые, которым не делятся многие, которые выпускают курс, многие авторы. Да, и вот я Светлану поддерживаю, потому что я тоже как бы э, все открываю от и до, от начала и до конца. Дальше создание групп, фейковых страниц, э, то есть все, все, все, Светлана, э, дальше работа через тематические форумы, то есть это тоже ниша такая неохваченная, э, Viber, Skype, э, Дальше, YouTube, то есть ну, то, чем я занимаюсь, да, то, чем я начал заниматься, обзорчики на YouTube, и как, это, как на этом всем зарабатывать, привлечение через рекламу. То есть на самом деле здесь подробный-подробный э, анализ и подробная инструкция, что конкретно нужно делать, конкретные шаги. Дальше, привлечение рефералов через друзей, знакомых, э, через интернет-сервисы. И э, даются, самое главное, что даются эти сервисы все, куча, куча всего. Да? Дальше email рассылка, с которой мы уже с вами познакомились в прошлых курсах. И здесь Светлана тоже нам это дает. Обучение привлеченных рефералов, потом как работать с людьми, которые, которых вы привлекли. И... Платные способы тоже она нам дает, бесплатные платные способы. И плюс еще дает в бонус еще один курс, который вы сможете просмотреть и научиться, да? Значит, вот. Ну вот, я думаю, довольно-таки интересный, довольно-таки полный, без лишней воды курс с конкретными э, наставлениями ну как сказать берет вас за ручку и ведет вас к, на, к назначенной цели я думаю что это да, довольно таки достойное предложение тем более что э, по такой смешной цене да то есть если вы успеете то можете э, по этой цене прямо сейчас взять вот этот курс ссылочка будет э, Курс со скидкой можно будет приобрести по ссылке, которая будет под данным видео, плюс я вам всем еще разошлю электронную почту, на электронную почту вы это получите, сможете посмотреть начинку, потому что всех интересует вот эта вот начинка, то есть что же мы получаем в данном курсе, стоит нам или не стоит брать этот курс. ребята? Я вам точно говорю, что это проверено. Я э, все через это все прошел, то, что рекомендует Светлана. Почему да? Потому что я каждый день этим занимаюсь. Плюс, конечно же, от Светланы почерпнул некоторые новые источники и огромная ей в этом благодарность. Поэтому я, ребята, вам рекомендую этот курс настоятельно прямо сейчас берите и покупайте. Не тяните, не ждите, пока он будет 3500. И когда ваш близкий друг и знакомый скажет, ребята, ну да, классный курс, мне он понравился, но цена тогда для вас уже будет 3500. Поэтому не тяните, берите по скидке, 990 рублей это не деньги, но вы получите сервисы, вы получите классного наставника, с которым можно поддерживать связь. Она ответит абсолютно на все ваши вопросы. Если они возникнут, вдруг да и поможет довести результат до конца плюс в бонус вам я который прошел этот курс если вдруг светлана будет там отлучена или что нет проблем стучите звоните пишите мне я вам подскажу расскажу и все раскрою то есть если у вас возникнут какие-то вопросы. Я думаю, что вам обзорчик мой понравился. Ставьте лайк, обязательно не забывайте, такая жирненькая кнопочка лайк. Да? Пальчик вверх поднимайте. Пишите свои комментарии по, это, по этому вопросу. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать интересные выгодные предложения. Всего доброго, с вами я богат.